Друг, можно сказать, детство и вдруг вышли в такие вельможи Ну, полно поморщился толстый. И для чего это то? Мы с тобой друзья детства. И к чему тут это чинопочитание? Ну, помилуйте, что вы, сахихикал еще более съеживаясь. Милостивое внимание вашего происходительства вроде как бы живительной влаги. Это вот ваше происходительство, сын мой, Нафанаил, жена Луиза Литеранка, некоторым образом... Толстый хотел бы возразить что-то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 были приятно ошеломлены.